Хэй, hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин! Спасибо вам большое за любовь и поддержку, благодаря которым мы смогли провести еще одно исследование в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Можете ли вы сразу определить, когда вы влюблены? Для некоторых этот момент осознания происходит мгновенно, и вы вдруг понимаете, что влюблены. Но часто любовь кипит на задворках нашего сознания, и мы даже не подозреваем об этом. Каждое приятное общение, искренняя фраза или милый разговор – это еще одно семечко, посаженное в наших маленьких садах любви. И вот, не успеешь оглянуться, как у тебя уже целая беседка любви. Теперь вы можете знать, любите ли вы кого-то. Но как вы можете узнать, любит ли вас ваш партнер? Ну, он может просто сказать вам об этом. Да, это, конечно, поможет. Но если вы оба еще не произнесли эти три священных слова, или, возможно, боитесь, то вот список вещей, которые не может не сделать человек, если он действительно вас любит. Первое, они предпочитают звонить вам, а не писать СМС. А вы бы предпочли написать СМС или позвонить? В сегодняшнем занятом мире простое, но вдумчивое сообщение может быть очень кстати, когда работы много и у вас просто нет времени. Но чаще всего, когда кто-то любит вас, он не может дождаться, чтобы снова услышать ваш голос. Быстрым сообщением или двумя не обойтись. Правда в том, что ваш партнер, скорее всего, действительно начал влюбляться в вас если он предпочитает позвонить вам, чем просто написать текстовое сообщение. Или, что всегда лучше, поговорить лично. Номер два. Они заходят к вам, чтобы поговорить лично. Если вы любите кого-то, разве вы не хотите проводить время с этим человеком при любой возможности? Если ваш партнер удивляет вас тем, что время от времени заходит к вам поесть, во время обеденного перерыва или стучится в вашу дверь с неожиданным визитом, возможно, он просто любит вас настолько сильно, что не может дождаться новой встречи. Номер три. Они уделяют вам все свое внимание в разговоре. Люди многозадачны. Это вещь, порой довольно напряженная, но вполне расслабляющая, если у вас есть подходящая музыка. Но если ваш партнер постоянно сканирует свою ленту социальных сетей во время разговора с вами или находит время поговорить с вами только во время последнего матча игры Хейлу, возможно, он еще не готов сказать эти три жизненно важных слова. Когда мы любим кого-то, мы внимательны, когда нам нужно поговорить на серьезные и даже не очень серьезные темы. Вам нравится концентрироваться на том, кого вы любите, и быть в центре его внимания. Вы цените их мнение и то, что они хотят сказать. Но в первую очередь вы слушаете и обращаете внимание на своего партнера, а не на табло. Номер четыре. Они хотят создавать особые моменты вместе с вами, а именно путешествовать. Разве вы не любите отправляться в небольшие путешествия со своими любимыми или, возможно, проводить день в уникальном месте, которое что-то значит для вас двоих? Когда мы любим кого-то, мы собираем и храним прекрасные воспоминания при любой возможности. Вы часто можете отправиться в дорожное путешествие на выходные, чтобы накопить воспоминания или провести день на пикнике в красивом месте, которое что-то значит для вас обоих. Что бы вы ни делали, если вы любите кого-то, вы хотите создавать с ним особые воспоминания, а не просто повторять одно и то же. Хотя обычная рутина иногда может быть прекрасной, кто не хочет отвести любимого человека в какое-то особенное место? Но есть вероятность, что эти три волшебных слова будут впервые сказаны просто на диване или у вас дома. И если вы любите этого человека, вы даже превратите обычное в особенное. Номер пять. Они рядом, когда вы в них нуждаетесь. Обращается ли ваш партнер к вам? Искренне ли он заботится и спрашивает, как у вас дела? Чувствуют ли они, когда что-то не так? Или они часто игнорируют это? Все сводится к следующему. Помогают ли они вам? Действительно помогают. Это должно быть очевидно. И если ваш особенный человек не помогает вам, когда вы нуждаетесь в нем больше всего, тогда у нас проблемы. Если вы любите кого-то, вы хотите помочь ему пережить самые трудные времена, потому что вам не все равно, через что он проходит. Хотя некоторые просто не могут прочитать признаки того, что с вами не все в порядке, они должны хотя бы быть рядом, чтобы выслушать вас, или быть достаточно заботливыми, чтобы спросить время от времени. И если вы обращаетесь к ним, они должны обязательно быть рядом и выслушать вас, не только через текст, но и позвонить вам или удивить вас визитом. Помните пункты 1 и 2. И номер 6. Они говорят «Я люблю тебя». Хм, а вы не говорите. Да, конечно, сказать, что «я тебя люблю» было бы очевидным знаком, но вот в чем дело. Иногда любовь в отношениях людей может угасать. Если ваш партнер больше не говорит вам, что любит вас, возможно, его сердце переместилось дальше. А иногда его вообще не было. Иногда кто-то говорит «я люблю тебя слишком рано», ошибочно оценивая свои чувства. Когда мы любим кого-то, нам обычно нравится говорить ему об этом. Им нравится время от времени напоминать вам об этом, например, «Эй, я тебя люблю». Это заставляет и вас, и их чувствовать себя счастливыми и в общем любимыми. Если вы знаете, что любите человека, но он часто делает упомянутые вещи, лучше остановиться и спросить себя, что вас сдерживает? Ведь если вы любите кого-то, почему бы вам не сказать ему об этом? Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых способах, по которым вы можете определить, действительно ли кто-то вас любит. Есть ли среди этих признаков те, которые описывают вашего любимого человека? Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто ощипывает лепестки над вопросами «Любит меня или не любит». Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых видео. И супер спасибо за просмотр!